Приветствую, автономы и лица с нетрадиционной пищевой ориентацией. Сегодня поговорим о матрице. Я по-прежнему утверждаю, что мы не в матрице. И сегодня новые аргументы. Вам понравится. Я так думаю. Вот. Итак, почему я продолжаю так думать? Почему мы не в матрице? Смотрите, я, меня натолкнуло на эту мысль еще исследование фродсистемы. Вот. Ну, есть люди, которые увлекаются антидетектингом, то есть, чтобы их не могли идентифицировать в системе. То есть, что различные веб-ресурсы, какую информацию от нас собирают, да? вот, индивидуальные наши данные. Вот, что они собирают? Этот вопрос мне был интересен, я начал его исследовать, по-прежнему исследую, но вот сейчас добрался до этих как раз вот фродсистем. Вот. Что же они там исследуют? Или антифродсистем, как-то так. То есть люди не хотят, чтобы о них какие-то данные узнали, и они вот эти вот антидетекты анти собирают системы вот эти, чтобы о них как можно меньше информации в сеть уходило. Вот. Смотрите, какой интересный момент. Вот мы с вами имеем что? Радужку глаза, уникальность, да? отпечатки пальцев. Но это как минимум самое, что нам известно. Вот. И это делает нас уникальным. Каждый отличается. Ну, так утверждается, хотя глобальных исследований не было по этому поводу. Да? Нет таких баз, всех баз людей, чтобы это исследовать, их нет. Это просто как бы априори есть такое утверждение, что вроде пока, пока с момента вот дактилоскопии и вот офтальмологи, которые собирают радужки глаза, пока вот ну, эти вот системы безопасности двух одинаковых не нашли. Вот. Но в базах, повторяю, всех людей там нет. Поэтому утверждать со стопроцентной точностью мы, конечно же, это не можем. Вот. Но, ну, тем не менее, будем отталкиваться от того, что есть. Пока не нашли, значит, пока мы можем с какой-то долей вероятности утверждать, что да, мы уникальны в этом вопросе. Вот. И самое интересное, что вот когда вы, скажем, какой-то веб-ресурс, неважно, что это будет, Telegram, WhatsApp, Skype, там, любой другой веб-ресурс, сайт какой-то собирает у нас информацию, да, вот. то, ну, Инстаграм, тот же, да, вот эти мессенджеры, соцсетей, вот. когда он собирает у нас информацию, как он вас идентифицирует. Знаете, когда вы там являетесь валидным, там, скажем, когда на вас вот эти вот системы, да, фишинговые, спамерские реагируют, как бы вы получаете рейтинг хороший, за что. Знаете, за что? Когда вы не уникальны. Понимаете? Вот когда в реальной жизни создаются роботы, да? Вот он робот. Потому что он не уникальный. У него серийный номер. Он не уникальный. Вот. Нет у него никакой уникальности, по сути. Вот. А там, при, соответственно, анализе ваших поступающих данных с вашего компьютера. Вот, там идут, соответственно, идентификационные данные железа, вот, программного софта оболочки и, соответственно, сетевые. Вот. И вот там, как раз, если вы вдруг становитесь уникальным, там есть критерии. Ну, например, у вас, скажем, железо одно, да, вот, а разрешение экрана другое. Опачки, да еще не просто другое. А скажем, не 480 на 720, да? а 481 на 721. Опа, что это такое? Вы можете это выставить, но что это такое? Я вас спрашиваю. Это уникальность? О. И то есть системы уже делают вывод, что вы, скорее всего, бот. Понимаете? То есть только вы становитесь уникальным. Нет, там есть свои критерии, да, там... Несколько критерий, Ну, они же знают, какие есть у нас новинки, они все это отслеживают, какие есть браузеры, какие есть виртуальные машины, вот. какие есть процессоры, сколько ядер может быть в процессоре, а сколько не может, какие есть видеокарты, да, NVIDIA и это AMD основные, да, вот. какие стоят в процессорах, соответственно. Они все это знают. Вот. И, соответственно, все, но ну, их не так уж много. Вот. И когда вы в этой вот массе, то там же как идет, если они не могут вам что-то впарить, вот, какой-то товар, то товаром становитесь вы. Вас продают другим, другим веб-ресурсом, ну, может, они вам что-то впарят. Вот. Бизнес ничего личного. Вот. Соответственно, а никто не любит покупать ботов. Вот. И то есть, если вас определили там как бота, ну, никто вас не купит. Вот еще в чем дело. Вот, понимаете? То есть, что у нас идет? Вот там, в этих системах, если мы уникальны, мы боты. Вот что интересно. А здесь для нас боты те, кто наоборот не уникальный. Вот. То есть, если два одинаковых, скажем, отпечатка пальца и радужки, уже люди не уникальны. Кто-то из них подъел-то, да? Наверное. Овечка Долли. Вот интересный момент. И здесь, вы думаете, это все? Нет, это самое. Мы подходим к самому интересному. Вот, когда я исследовал этот вопрос в части как раз, как мы видим зрение, угол, соответственно, зрение и так далее, что такое перспектива. Вот, ну и вот. Оказывается, как мы видим. Мы, в общем-то, видим вот такой вот пятачок. Вот. Как мы видим всю картинку, все поле. Это непонятно. Офтальмологи потому что говорят, что видим там вот пятачок как-то. Вот так. То есть глаз – это мозг, вынесенный наружу. <существует> По сути. Вот. Видим мы мозгом. Вот это вот сзади сетчатка глаза – это и есть, в общем-то, наш мозг, вынесенный наружу, на который падает через хрусталик свет, ну и картинка, соответственно. Когда человек рождается, он просто видит свет, он ничего, у него не сформировано зрение. Понимаете? И если завязать ребенку глаза, зрение не сформировано, он, ну и какое-то время его вот так подержать, он будет слепым. У него не сформируется вот это вот зрение, он, он не будет знать, как видеть, что видеть. Мультишить вот. ничего перед глазами не будет, фокусироваться ни на чем, он будет слепым. А здорового человека, который зрячий, если несколько там даже лет продержать в темноте, а потом аккуратненько вывести постепенно на свет, он не будет слепым уже. Вот. Интересный такой момент. Видите, зрение, оно не формируется вот сразу, однозначно. Оно где-то месяцев 6 формируется. Вот. Интересный момент, правда? Вот. Теперь о следующей нашей уникальности. Вот. Об отпечатках. Нам некоторые говорят, что отпечатки с нами на какой-то там месяц они уже начинают формироваться. То есть еще внутри плода. Но вот здесь я бы посомневался, конечно, это определить можно только если... А, вскрыть плод и исследовать его на момент, соответственно, этих отпечатков. Что там у него зарождается? Что, какие-то исследования были, что ли? Смогли взять эти отпечатки, что ли? Чтобы понять, это отпечатки или, или просто популярные какие-то узоры? Или просто это вот еще пока ничего не сформировалось, о а какой-то индивидуальности можно говорить пока? Ну, это глупо, я вам объясню почему. Потому что даже когда ребенок рождается, у новорожденного пытались взять отпечатки, но не смогли. Это почти невозможно взять четкий отпечаток пальца. Даже у новорожденного, не говоря внутри внутриутробного плода. Понимаете, поэтому их никто не берет. Сейчас законопроект хотят ввести, что будут брать отпечатки, но только с 6 лет. Не раньше. То есть, когда он там сформируется. И знаете, какой еще интересный момент – то, что у детей, ну, они говорят ученые, там липиды другие, поэтому отпечаток, он очень быстро исчезает, в отличие от отпечатка взрослого, который может долго сохраняться. Детский отпечаток исчезает очень быстро. Вот. Ну, практически на глазах, говорят, он исчезает, не сохраняется, его очень сложно взять. Вот, вот так вот. То есть, когда формируется отпечаток, что его можно взять, тоже вот интересный момент. Тоже исследований мало, поэтому говорить, что он там внутри плода формируется, ну это бред. Глаз тоже формируется внутри плода, но это ничего не глаз. Человек еще не видит, понимаете? Еще ни о какой уникальности не может быть и речи. Так что я делаю вывод, это мой вывод, можете с ним не соглашаться, что мы рождаемся ботами. У нас нет ничего. Кто такой я? Я никакого нет. Я формируется. Рождается бот, который потом, соответственно, формируется. У него формируется зрение, у него формируется источник информации, который он получает. У него формируются отпечатки пальцев. Появляется уникальность. Формируется все остальное. Здесь, конечно, некоторых интересует момент характера. Да. У кого-то вот характеры, может даже отличаться от характера родителей, что интересно. да? Вот. То есть как его не воспитывай, но он будет, скажем, вот ребенок такой вот будет, да, все там, скажем, ну хулиган, никто вроде не вкладывал в хулигана, некоторые наоборот. Этот момент тоже еще надо исследовать, но вот, в принципе, что мы там получаем, да, и что мы формируем, кто есть я. Ну, вот такой еще момент неоднозначный. Вот. По сути, даже тут, может быть, с Робертом Адамсом и соглашусь, что мы никогда не рождались, соответственно, как мы можем умереть? Как мы можем умереть? Вот такие дела. Ну что ж, вот вам пища для размышлений, уважаемые автономы и лица с нетрадиционной пищевой ориентацией. До следующего видео. Пока!